В контексте, чтобы это было произнесено с гордостью, с достоинством. Ну, я как человек много достаточно путешествующий, могу сказать, что о Чубашке вообще немногие знают. Не многие знают о существовании такой вообще республики. Если они слышали, они не знают, где это находится. Приходится объяснять, что Чебоксары это на Волге, они выйдут там на крайнем севере. Или это не Чечня, потому что нас с ними тоже путают что это вот между нижним и Казани, что это центр европейской части России, что мы цивилизованные люди. Что мы это не деревня какая-то малая да, там, не да? Деревня. А, вот. Э, и, ну, то есть я как житель вот этой республики, там, независимо от национальности, я вот представляю эту республику и, собственно, ко мне относятся как жителю этой республики. И вот там да, мне приходится объяснять. Скажи, а, пожалуйста, а... даже часто показывать свою интеллигентность. Скажи, а вот ты говорила, что в Шибоксарх тебе не очень уютно, тебе не нравится этот город, но ты любишь Алатырь, Хотя это, как бы, ну, пределы одной маленькой Швейцарии. Я люблю Алатырь, но, к сожалению, этот город уже не пригоден для жизни, моей, по крайней мере. То есть мне негде там работать. И мне, в принципе, очень жаль, что вот этот город с старой, с древней историей, с культурой определенной, а, причем там культура, э, ну, то есть я, например, в Шибоксарах таких интеллигентных учителей, как вот там в АлатРа, не встречала. Но в то же время там есть э, какое-то определенные группы населения, которые очень простые, очень простые. И сильно культурными их назвать сложно. Ну, то есть есть какие-то такие вот два полюса. Простые, и, в смысле примитивные, ты хочешь сказать? Ну, я не могу сказать, что они примитивные. но они просто простые. Два полюса, Хорошо. Да, и то есть вот этой вот середины, ее практически нет, к сожалению. И мне очень жаль, что вот этот город, он, по сути, он, наверное, умирает. Чебоксар или Аллатыр? Аллатыр. Я не могу сказать, через сколько он умрет, не могу строить таких прогнозов, но вот по ощущениям не живет, кажется. И очень жаль, что умирает русская глубинка, провинция ее культуры, опять же ее простой народной философии, незамысловатой, но в то же время очень мудрый. Мне очень жаль. Что... А Чимбакса? А вот если да, сейчас ты смотришь вот контекст ну, дальнейшего развития, да, во времени, ты какое твое личное внутреннее ощущение, твоя оценка? позитивного развития будущего у и национальности. Ну, мне кажется, сейчас тенденция такова, что будут какие-то крупные мегаполисы, а глубинка в провинции будет умирать. То есть народ будет в больших мегаполисах концентрироваться. И я, честно говоря, не исключаю возможности углощения русской империи Чувашской и всех остальных наций, например, наций питательских. И тогда уже, да. я думаю, мы просто в этом контексте все будем вот просто русскими, независимо от национальности. Ну, так, там широко Советскими, как было да. это раньше, такой сказать. Mm. Ну да. И, то есть, вот тогда может быть национальные розницы уже не будет, mm -hmm. по крайней мере внутри.